Здравствуйте! Сегодня мы с вами испечем хлебушек по дюкану. Для этого нам понадобится 2 яйца, 4 столовых ложек овсяных отрубей, 2 столовых ложки, пшеничных отрубей, чайная ложка сухих дрожжей и щепотка сахзама, щепотка сахара, соли, соли, щепотка сахзама, щепотка соли, извините, и 100 мл молока или кефира. Сразу же я вам хочу сказать, что не покупайте, пожалуйста, вот такие отруби, они похожи в выпечки выпечке, просто так. Похожи на измельченные соломы. Есть их невозможно, хотя подкупают своей цели. И так замешиваем. Добавляем сахар, соль, дрожжи. И вливаем в кефир или молоко. Просто перемешиваем до однородности. Нашу массу она у нас должна быть похожа на средние высоты сметаны. Оставляем, закрываем пленочкой и оставляем где-то на час для брожения в теплое место. Через час. У нас на тесте появились пузырьки и оно немножко поднялось высыпаем тесто в силиконовую формочку разравниваем тесто и даем постоять еще Минут 15-20. После этого ставим в духовку разогретую до 180 градусов. И выпекаем не менее полчаса. Подбирайте формочку так, чтобы ваше тесто было слоем не более одного полутора сантиметров. Тесто не очень хорошо пропекается, поэтому лучше делать невысокий хлеб. Ставь. Через 15-20 минут расстойки ставим в духовку. Хлеб проверяем зубочисткой. А хлеба проверяем зубочисткой или спичкой. И выключаем духовку. Наш хлеб готов. Он невысокий, вот. не очень топористый. По вкусу напоминает чем-то ржаной хлеб. Приятного аппетита и Вы Хотите улучшить вкус хлеба? Можно в рецепт добавить одну столовую ложку сухого молока или одну столовую ложку кремообразного творога. Приятного аппетита. Странейте вместе со мной. До свидания.